Многие предприниматели уже попытались внедрить проектное управление в свой бизнес и столкнулись с большой проблемой, что оказывается это может привести вообще к разрушению бизнеса. Что же пошло не так? Проблема в том, что проектное управление это прежде всего настройка качественного и эффективного взаимодействия персонала, а не какие-то графики, диаграммы, KPI и чек-листы. Понимаете, градусник не лечит. Тонометр, который меряет давление, не лечит. Прибор, который меряет сахар, тоже не лечит. Это всего лишь сигнальная система. Надо решать конфликты в бизнес-процессах, чтобы любая проблема становилась объектом для ее разрешения, а не измерять температуру среднюю по больнице. Перестаньте слушать людей, которые говорят, вот как выглядит проектное управление, чек-листы, KPI, диаграмма Ганта, все это как вам сказать, бесполезно, если вы не настроили процесс это все лишь измерители это как приборная доска у автомобиля никакого отношения к настройке вашего двигателя не имеет как тогда поступить? чтобы решить, надо собрать всех ваших специалистов всех экспертов всех руководителей подразделений или служб и сделать специальную планерку, на которой вы не видите все ваши дефициты взаимодействия, все конфликты. И принять решение, что любое, любая ситуация, любое событие, которое становится препятствием для взаимодействия, выходило на хотя бы раз в месяц на обсуждение. И чтобы вы решали эти проблемы. Как руководителю понять, что делать и надо ли вообще внедрять проектного управления? Можно применить планерку. Посмотрите, как она выглядит. Большинство планеров, которые я посещаю, выглядит так, что приходят специалисты докладывают, что он сделал. А что он должен был сделать, остается за кадром. А с какими проблемами он встретился, остается за кадром. Как он их решил, остается за кадром. А именно ведь это ценное. Ведь результата может быть по причине того, что у вас работник не хочет, допустим, вы его замотивировали, работник не знаю, как это сделать, вы его научили. У работника нет ясной цели и результата, то есть вы смогли, не смогли его поставить. Тоже же вопрос. И самое главное, возможно, ваши ваших бизнес процессы бардак. Как вы это выясняете? Перестаньте перекладывать ответственность на ваших подчиненных. И снимите розовые очки, веря, что какие-то графики и диаграммы вам помогут. Научитесь решать проблемы производственные. Научите людей взаимодействовать эффективно чтобы они это делали качественно. И это далеко не графиком, это к психологам. Я 20 лет занимался внедрением бизнес-процессов. И как бы идеально не прописывал эти бизнес-процессы, прописывал должностные инструкции или регламенты выверял, я всегда упирался в одно и то же – в людей. Вкладывайтесь в людей, это даст вам намного больше прибыли, чем просто имитация бизнес-процессов. Мало того, ко мне приходят люди как высшего, так и низшего состава. И что обнаруживается? Что многие люди, которые думают, что внедрили проектное управление, на самом деле получают за липуху, которую выдают им сотрудники. Вы просили, мы оформили. Надь, держите. Но только это очко втирательства. Хотите быть обманутыми? Дело ваше. Перестаньте быть э, жертвой каких-то умников. Попробуйте посмотреть, что вы реально делаете. Попробуйте найти экспертов и посмотреть, в чем его экспертность. Если он только знает, как должно быть, бегите от него. Попробуйте понять, а как туда попасть из того, что, где вы есть. Не только увидеть конечный результат, а, а где вы есть, путь, и потом, где вы можете оказаться. Если вам этого не дают, извините, вам ну, просто решат лапшу на уши. Удачи вам бизнеса и хороших прибылей.